Виталий, приветствую тебя. Наша традиционная встреча, обсуждаем рынки с точки зрения фундаментального фона, технического анализа, когда есть возможность говорить о сантименте, Говорим и о нем, потому что как еще один инструмент понятия того, что происходит в плане большинства и меньшинства. Эта неделя сразу, ну, поскольку торговая сессия вторника, не то чтобы прям влечь на макроэкономические отчеты, не такая, как прошлая неделя, потому что на прошлой неделе у нас было куча статистики по США, протоколы, отчет по инфляции, розничные продажи. На этой неделе макроэкономических отчетов по штатам практически нет. Но есть очень много статистики по канадскому доллару, поэтому если, опять же, у тебя есть что-то интересное, что ты можешь сказать по канадскому доллару, по паре доллар-канадец, будет тоже очень интересно послушать твою точку зрения. Я сегодня, с своего позволения, тоже сделаю акцент на канадский доллар, потому что считаю, что... Даже в свете и в рамках текущей торговой сессии по канадскому доллару могут быть довольно интересные движения. Ну что, давай тогда вкратце, как, как итог прошлой недели. Разворот по индексу доллара, многие считают, что все, дна уже не будет, точнее оно было на прошлой неделе там на отметке 100.50. И все, теперь доллар будет только лишь набирать высоту. Дальше будет заседание американского регулятора в начале следующего месяца, повышение процентной ставки, на этом доллар улетит еще выше. Потом и рост инфляции подойдет, и, соответственно, видел прогнозы снова и 110, 115, 120 пунктов по индексу доллара. Я, конечно же, пока не в лагере тех трейдеров, которые вот так вот рассуждают в отношении доллара. Я считаю, что, опять же, очень будет интересно послушать твою точку зрения, потому что мы с тобой какой-то период времени в тандеме шли по ожиданиям того, что с долларом может произойти и дальше. Я, ты знаешь, вот моя точка зрения, ну, никогда не изменилась с нашим с тобой прошлого эфира, Я считаю, что доллар как был в рамках последних недель аутсайдером, так он им остается. И плюс ко всему, даже когда вышли данные по рыночным продажам в пятницу, для меня это еще прям один весомый аргумент, индикатор того, чтобы Федрезерв все-таки тысячу раз подумал, прежде чем выкатить еще одно решение по росту процентной ставки даже на 25 базисных пунктов. Хотя я прекрасно понимаю, что если мы сейчас будем оценивать педвотч-инструмент, там ясно, очевидно указано, что 85% вероятность того, что ставку поднимут на 25 базисных пунктов. Я сегодня на своем брифинге, на вчерашнем вебинаре, рассказывал, что я пока что в числе вот оставшихся 15%, которые считают, что... Может быть, американский регулятор предпочтет придерживаться на текущем этапе выжидательной позиции и, соответственно, повышать ставку не будет. Я сторонник того, что ну, раз инфляция снижается, зачем дополнительно создавать нагрузку на экономику? Она ведь объективно снижается. Отчеты прошлой недели были уже после нашего с тобой эфира, да, да. статистика ну, уже... Вечера, по-моему, торговой сессии вторника, да, после того, как мы с тобой провели трансляцию. Данные по инфляции доказывают, что индекс потребительских цен все же продолжает обновлять локальный минимум, это все следствие тех решений, которые ранее в Педрезервом были приняты. С другой стороны, куча отчетов, АСМ, помню, производственного сектора, сферу услуг, рынок труда. Если бы была сейчас возможность посмотреть на график рост количества новых рабочих мест по нонфармам, мы бы убедились, что там. Март – лучший показатель за очень долгий промежуток времени. То есть, американская экономика начинает буксовать по созданию новых рабочих мест. И вот эта слабость рынка труда, она позволяет предположить, что он уже не будет вносить вклад в разгон индекса потребительских цен. Поэтому я считаю, что пока у нас нефть не повлияла на инфляцию, пока мы не увидели все-таки возвращение индекса потребительских цен к траектории роста, Нужно говорить, как есть. Инфляция снижается, поэтому в отношении американского регулятора статус кво и просто ничего не делание сейчас, возможно, самая лучшая тактика и позиция. Давай к демонстрации экрана перейдем. Мне как раз... А, не как, не ты... Не... а как ты относишься к тому, что показатель базовой инфляции, он немножко вырос, если не ошибаюсь? Да, на 0,1%. Да, то есть это как бы... ПРС в целом смотрит тут на, на базовую инфляцию, да, то есть э, не на общую инфляцию, а, скажем, заботится вот этих всех моментов на базовую. Поэтому даже если они поднимут на э, 0,25% ставку, э, ну, оно не повлияет, я думаю, там, глобально на рынок, потому что это уже заложено. Все ранее боялись, еще до этой инфляции, до этих всех кризисов, все боялись там на 0,5%, mm -hmm. да, и, и, и дальше еще, скажем. А сейчас... Вероятность поднятия на 0.25 есть, плюс почему еще вот, по базовой инфляции она и есть, плюс, вот уже выступают некоторые экономисты по поводу того, что рецессии не будет. То есть читал вот за последнюю там неделю, что уже все в экономике хорошо. Поэтому это тоже может добавить, скажем, бонусов ФРС, который поднимет ставку. Ну, я не думаю, что глобально. Пока технически картинка глобально не поменялась. Потому же индексу доллару по евро-доллару как бы пошла коррекция. Понимаю, все боятся, потому что пошел какой-то рост локальный. Но глобально пока не вижу какого-то разворота, как бы вот так. В общем, развязка уже близка. Через две недели. У нас не будет уже причин после самого заседания Федрезерва гадать, что там как. Послушаем сам регулятор, и посмотрим за фактическим решением. Но пока есть то, что есть. Свою точку зрения я озвучил. Индекс доллара 101.62, на мой взгляд, <клышлен> американская валюта уже начала корректироваться, возвращаясь к своему все более оправданному более низкому ценовому диапазону. И э, я все же буду прям придерживаться своего прежнего целевого ориентира. Это ожидание снижения индекса доллара в район 100 пунктов ровно. Сегодня на что хотелось бы обратить внимание? Ты что хотел сказать? да? Или нет, нет, нет, Так, э, по поводу европейской валюты. Если ориентироваться на фундаментальный фонд, в том числе текущего дня, очень скоро выйдет отчет по бизнес-оптимизму Германии, ZIU. И эта статистика может повлиять на мнение рынка о том, как далеко ИЦБ зайдет со своей процентной ставки в плане ее повышения. Потому что вот все, что обсуждалось по европейской экономике в последней неделе и продолжает обсуждаться, это повысит ли ИЦБ ставку на 50 байсных пунктов и на 25. И что он будет делать в июне и в июле. Я, опять же, делаю отсылку на свои брифинги, потому что каждый день, по сути, цитировал какого-то представителя Европейского центрального банка, голосующего члена ЕЦБ. И за последние две недели у нас, мне кажется, была возможность послушать буквально всех. Все они поддерживают идею того, что ставку нужно повышать, потому что все-таки экономика в довольно неплохом положении состоянии. Bloomberg тоже провели свой опрос. Они ожидают, что ставка ИЦБ будет повышена на 25 базисных пунктов в мае, в июне, в июле. То есть в совокупности на 75 базисных пунктов. По этой причине, мне кажется, что евро будет интереснее, чем доллар на текущем этапе, пока у нас вот есть вот это очевидное расхождение. То есть, если ЕЦБ уверен в том, что он может позволить себе дальнейшее ужесточение монетарной политики, в отношении Федеризерва мы вот ждем вот это заседание и хотим понять все же, что решит ФРС. Будет ли он делать отсылку на те проблемы, которые сохраняются в экономике, либо решит, что все и так неплохо, и экономика легко справится с еще одним повышением процентной ставки. Я пока что предлагаю торговать контрастом вот этих, монетарных политик. Евро 1,0948. На прошлой неделе мы видели европейскую валюту выше уровня 1,10. В принципе, цели ближайшие были достигнуты. Но я предлагаю воспользоваться вот этим вот текущим коррекционным откатом, чтобы снова зайти в ланги и ждать уже движения пары евро-доллар выше отметки 1,1050. Вряд ли это произойдет на этой неделе, потому что, как я уже отметил, фундаментальный календарь не подкинет нам какой-то серьезный триггер для таких движений. Но а, уже совсем скоро заседание Федрезерва и ЦБ, где а, все вот это в плане трендов а, проявится прям как нельзя лучше. И, Виталий, еще одну сделку, которую я хотел сегодня подсветить, это как раз пара доллар-канадец. текущей котировки 1.3373. Я рекомендую смело шортить прям с текущих уровней с целями 1.33 как минимум. Ну, потенциально, может быть, даже уйдем еще ниже. Причем а сегодня мы ждем... И отчет по инфляции в Канаде. И, соответственно, в 12.30 по GMT выйдет. После этого, через три часа, в 15.30 по GMT, выступление руководителя Банка Канады Тифа Маклина. Очень интересно будет послушать в свете снижения инфляции, какой позиции будет придерживаться канадский регулятор. Но если мы говорим, опять же, о силе экономики в данном случае канадской экономики то придраться в Канаде сейчас не к чему последние отчеты в том числе и рынок труда действительно очень хорошие. рынок нефти в целом я оптимист в отношении нефтянки считаю что вот этот риск дефицита предложения который может проявиться ближе к концу этого года все же должен уже заставлять трейдеров мотивировать, вот более подходящее слово, закладываться под вот это грядущее серьезное расхождение между спросом и предложением и уже начинать набирать позицию, которая в конечном счете может привести к тому, что бренд окажется в районе 100 и выше. Нефть, разумеется, это еще один фактор поддержки для канадского доллара, что не противоречит идее укреплению канадцу. И как я уже отметил в начале своего выступления, я все еще медведь по доллару считаю, что... Индекс доллара, если там не развернется, то после того, как протестирует 100 пунктов, это как минимум. Поэтому три ожидания э, сильных отчетов. Возможно, намек Банка Канады такой легкий, потому что он держит руку на пульсе. Если инфляция где-то там найдет поводы для роста, Банк Канады далеко будет готов вернуться к траектории дальнейшего повышения ставки. Укрепление на рынке нефти, рост нефтяного рынка и потенциальное снижение доллара. Поэтому цели обозначены, еще раз, это как бы основная даже торговая идея по канадцу, потому что новостной фонд до конца недели будет представлен прежде всего отчетами по канадской экономике. По остальные инструменты я пока не лезу, но может быть у тебя есть какие-нибудь рекомендации и э, точка зрения, интересно будет послушать. Виталий, слово тебе. Ну, в принципе, по тем идеям, которые ты высказался, евро, доллар, канадский доллар, я согласен с тобой. Да? То есть у меня аналогичное видение на рост евро против доллара и на укрепление канадского доллара против американского доллара. Да? Mm -hmm. Вопрос, то, что эти коррекции, которые ты предлагаешь, и, в принципе, я аналогично буду предлагать, они в моменте, Вот, ну, давайте я перейду. Давайте начнем с евро-доллара. Индекс доллара без разницы. То есть там в 1 в 1. Так, давайте, что мы на прошлой неделе говорили? Пройдемся, чтобы отчет сделать по идеям. И новой идеи по евро-доллар. Евро-доллар. Вот очень вкусные цены были для покупок в прошлый раз. Вот мы торговались, получается, на уровне примерно 1.09. Практически, да. Показали отсюда неплохой рост, и рынок пошел на коррекцию, да? то есть, в принципе, кто на прошлой неделе воспользовался советом на покупку, мог неплохо заработать. На текущий момент мы пошли в коррекцию, так как рынок не может ходить без коррекции, мы видим евро, вот, просто последние 4 коррекции, он в один-в один ходит, то есть вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз, да. И текущую коррекцию, возможно ли откупать? Я думаю, да. Немножко агрессивно, конечно, пошли, уперлись в локальное поджатие. Вот здесь видно, четыре раза мы его удерживали. Поэтому покупать текущих, возможно, со стоп-лоссом за, если короткий стоп-лосс, за вчерашний минимум. И второй момент для покупки по евро-доллару, это такой более надежный, это ждать, как сегодня дневку закроемся закроем и после этого входить в покупки или второй вариант сегодня днемку ждем как закроем отказ формируем локальный и после этого чтобы было более хорошее подтверждение да но рискнуть секущих возможно да? обязательно ставить стоп-лосы так как это рынок может быть любой сюрприз и мы можем скажем уйти на какую-то более глубокую коррекцию пересиживать это это все не нужно поэтому таримся евро-долларом Дальше. Что можно добавить нового по канадскому доллару? Просил комментарий. Здесь картинка аналогичная. У нас пока присущий тренд по данному инструменту. Достаточно сильный. Да, у нас произошла коррекция. Здесь аналогично. Можно рассматривать текущий шорт со стоп-лоссом за вчерашний максимум. Это первый вариант, второй вариант. Если мы покажем сегодня хорошее снижение, желательно перебить вчерашний минимум локальный в районе 1.33.40. И потом с отката более надежно шортить. Вот, вот такая картинка. Так как у нас пока локально, агрессивно баки, за последние два дня баки чуть-чуть откупили и могут и продолжить этот рост, чтобы более надежно. Рассказываю два сценария. Рискованно можно брать текущих по инструменту. По новым идеям, что можно пройтись? Ну, еще старых идей, золота. Я в прошлый раз говорил, что возможно работать на покупке. Мы, в принципе, показали и обновили максимум, которые были в начале месяца, в районе там, 2030, да? показали где-то в районе 2050 практически, ну, почти там. И были еще такие вопросы у нас в комментариях, куда держать золото там, на 2050, выше, ниже и так далее. Смотрите, вот видите, просто как рынок ходит. Это еще с прошлых рекомендаций вот здесь, когда мы это покупали, советовали и ты, и я покупать золото. Смотрите, как рынок ходит вверх-вниз, вверх-вниз, да, и вы не знаете, когда какая-то коррекция будет глубокая, пойдет ли потом разворот падения, и пытаться выжать с рынка все движение, забрать там, покупить, купить там какой-то точки и прямо на максимум заработать побольше. Так бывает, но очень редко. И чтобы вы, скажем, не гонялись за максимальным профитом, лучше по чуть-чуть зафиксировать, и ты знаешь, что ты уже что-то заработал. Так как можно попасть, вот, допустим, условно, вот прошло, недельная покупка, о которой я говорил, и ты тоже говорил, в принципе, за лонг по золоту. Вот можно было ждать там 200, да, 2200. Ну рынок вернулся в изначальную точку, да. И, скажем, поэтому по золоту на текущий момент можно, скажем, рассмотреть аналогично лонг. Он уже такой тяжелый аналогично, как и по евро. Здесь нужно подождать более сильные подтверждения. Но купить с текущих можно рискнуть за, стоп -лоссом, за со стоп-лоссом за вчерашний минимум. Да, и надеяться, что мы будем обновлять максимум 2048, не исключая какие-то более сложные коррекции, так как мы уже на каких-то максимумах, и, и рынки понимают, что там уже все покупают-покупают, и нужно им стоп-лоссы короткие сносить. По серебру аналогично. В прошлый раз советовал здесь конкретно, что покупать серебро. Мы показали неплохой рост с этой проторговочки. На текущий момент аналогично, как и по евро, по золоту, по канадскому доллару. Пошла коррекция, и она такая чуть-чуть агрессивная. Здесь бы лучше подождать закрытия сегодняшней дневки, чтобы ее хорошо закрыли. Хотя бы поглотили вчерашнее падение. Вот Тогда можно говорить о покупках, то есть вернуться в этот канал. Дальше по индексу S&P 500. Так, я в прошлый раз говорил, что покупать выше 400 у нас уровень поддержки там плюс-минус вот вот этот, да. У нас образован локальный тренд за последние там полтора месяца, точнее где-то плюс-минус месяц. Я пока за покупки цели я ранее называл 4 300 4, 400. Но вопрос, будем ли мы идти, я, я еще тогда ставил, с текущих или будут какие-то, скажем, траблы на рынке и будет хорошая коррекция. То есть, потому что, во-первых, мы уперлись в сильный уровень сопротивления, никак его не можем пробить уже несколько-две недельки, да, бьемся. Покупать с текущих, конечно, немножко сложновато, да, прям на максимумах Кто ранее не покупал... Пробовать можно, но стоп-лосс нужно ставить за прошлой недельные минимумы, так как мы еще можем сюда скорректироваться. Или пробовать с короткими за вчерашний минимум. Плюс по другим индексам NASDAQ. Аналогичная картинка. Здесь есть хорошее накопление. Выше уровня 13 тысяч. Я о нем говорил, что выше этого уровня приоритет покупки. Мы его еще в конце прошлой недели пытались протестировать. Откупили снова. Пока Анги здесь потенциал у нас по NASDAQ хороший. В район где-то примерно 13750 вот этот уровень. То есть потенциал хороший. И, возможно, выше где-то в район 14400. 14, да? Аналогично покупаем секущих стоп-лосс за прошлой недельный минимум, за уровень 13. Потому что могут еще как-то его тестировать. Поэтому... Понимаем, что мы покупаем на каких-то максимумах. Конечно, неплохо отчитались вот, на прошлой неделе GP Morgan. Показал хороший отчет, там акции неплохо пошли в рост. Хотя многие ожидали снижения. Пока идет такой позитив на рынке частично. Ну, китайский индекс. Я в прошлый раз говорил за покупки. Китай сейчас вырывается в мир. Все-таки Китай номер один Покупочки пошли, но пошли через вынос локальных минимумов, то есть э, те стоп лоссов, которые я говорил, мы их э, снесли, можно было перезайти после ложного выноса. Э, пока я бы работал на рост китайского индекса, плюс сегодня отчитался Китай по ВВП, нарисовали хорошие отчеты, растет все. Э, потенциал здесь роста по Китаю, вот эти максимумы, которые были в, в январе, то есть в районе там 7 770 пунктов условно. Поэтому набираем потихоньку Китай с хорошим ростом. Так, ну, по другим активам в принципе картинка аналогичная. Пока у меня все. Угу. Виталий, спасибо тебе за рекомендации, за то, что пробежался по фондовому рынку. Всегда интересно. Остается ждать. Опять же, напомню, что самый важный катализатор новостной, фундаментально это заседание американского регулятора. Две недели еще до него. За эти две недели мы еще с тобой не раз встретимся, или обсудим, что как там в плане настроения на рынках будет. Но пока тренды обозначены. Синхронно, опять же, смотрим на сохранение прежних тенденций. Поэтому надеюсь, то, что в итоге окажемся правы. Спасибо тебе, Виталий, что нашел время, подключился, обсудил рынки. И до скорых встреч. Okay. Всем спасибо, удачи.